Ну что, ребята, я пошел на второй этап второго сезона Формула-1 на Гран-при Бахрейна. Собственно, этап обещает быть э, не особо интересным, потому что я знал то, что было в прошлых было Бахрейнах, эта гонка довольно унылая была все время, потому что боты были чересчур быстрые, я не мог за ними угнаться. Но эта гонка произошла в мои ожидания, во-первых, квалификация. Второй сегмент. У меня тут уже проблемы, у меня есть дефект в системе охлаждения, из-за чего я теряю просто половину сегмента и из-за этого я просто смогу не успеть там проехать свои попытки окей, okay, первая попытка на софте которая не увенчалась к сожалению успехом моя стратегия пойти на один пистоп не сработала потому что я просто банально не прошел в третий сегмент потому что после возвращения своего коллекционного круга у меня остается две с половиной минуты я потратил 10 секунд на просмотр результатов и эти 10 секунд стоили мне круга на супер софте я просто выехал уже из пита быстрым способом, как обычно. И я доехал почти до старт-финишной прямой, где у меня просто кончилось время. Соответственно, я буду стартовать где-то с конца. Плюс э, почему стратегия на 1 пит не будет работать? Потому что здесь повышенный износ резины у меня довольно высокий реально. Из-за чего стратегия в гонке это гарантированно два пит-стопа. И причем э, они эта стратегия выглядела выделилась образом. Я стартую на суперсофте, потом иду на софт, и потом уже на Мидиуме я доезжаю. То есть я заезжаю все три типа резины на этом этапе. Но, собственно, второй заканчивается. Мне просто не хватило реально этих 10 секунд на этот старт-финишный прямой. Так бы я успел пойти на круг и, может быть, смог пройти в третий сегмент. Но что имеем, то имеем. Ну окей. На этом этап не заканчивается, в принципе, то, что я так плохо кольфстрелл. Можно пройти там в начале гонки кого-то и там вырваться, накинуть хорошей позиции, как обычно с гонки также нет дождя, потому что это бахрень здесь дождь крайне крайне врезок. Ну и в принципе трасса самая довольно интересная для меня, это один из самых любимых треков просто из-за своего десятого поворота двойного левого, в котором просто надо вот, знать, как тормозить правильно. Там легко заблокировать переднюю резину, из-за чего износ опять же высокий. Ладно, перейдем к стартовой решетке на в первом месте у нас Льюис Хэмитон, на втором с Феттель. Что интересно, у Феррари тут есть темп. Третий Вальтербот, Боттас, четвертый Макс Ферстапен, пятый Роман Гержан, шестой Кевин Магнуссон, седьмой Нико Хюлькемерк, восьмой Стабанакон, девятый Шалликлер и десятый Сергей сироткин Симуляция квалификации, сегмент, то есть то, что я там не ехал, крайне ужасно, потому что сироткин я думаю, где-нибудь мог в топ-5 спокойно квалифицироваться. Ну а Феттель в топ-2, это вообще интересно. И, в принципе, феррари меня удивило в этом, на этом этапе своим темпом. Таня, да, сказать то, что из-за того, что там они просрали большую часть на работу в ДВС, э, как-то должны ехать медленно, но в Мельбурне у них был плохой темп. Это было видно даже. Здесь же, я не знаю, что там в просто поставили двигатели с первого сезона, случайно. Собственно, стратегия, я думал, как это можно сделать на два софта, но потом понимал то, что износ будет крайне высокий, и я просто могу потом последние кругов страдать на резине а из-за того что я буду стартать я буду терять время из-за того что я буду терять время я буду терять позиции ну так и дальше поэтому лучше оставить такую стратегию пущай и так будет кое-как сможем в конце может быть там уже не будет особо много борьбы и за счет этого просто дойдем ну и выиграются деньги. И старт был дан, я очень хорошо срываюсь, Райкалин как-то прозевался Риккярдо старт, по итогу сразу же прохожу Райкалина, пытаюсь тут же пройти Риккярдо и по внутреннему радиусу прохожу большую часть пилотов, мы выходим в первый очередь даже в четвером, две Форс и две, два Вильямса, но по итогу Сакона мы выходим уже бок о бок, и я на вторую прямую выхожу уже впереди него. Собственно как это было, впереди все неплохо стартуют, даже э, Хюлькенберг пытался пройти тут же, какой-то хас, хас магнусона и тут же я вот так вот вальяжно врываюсь просто по внутренним радиусом мы в четвером проходим поворот первый опять же ну и к сожалению Сироткин там затерялся где-то и откатился там на две-три позиции назад тут же в уже третьем повороте Леклера прохожу с Хелькенбергом вместе так вот получилось то что пришлось довольно жестко проходить потому что просто по сути влетел в него ну и Магнуса на обратной прямой на том же первом кругу я начинаю проходить но он тут что-то непонятно делает крайне медленно проходит поворот пытается как-то непонятно закрыть мне траекторию но по итогу я его все равно смог опередить просто перекрестил траекторию после скоростного правого и вышел на обратную прямую опять же впереди потом потратил в кругов где-то 5 догнал группу впереди себя в виде фетали ферстапина и гражана опять же влетаю просто в часть поворота и прохожу тут же гражана и тут же ферсаппин он уже проиграл борьбу Феттеля, и он. Феттель даже начал, начал отрываться. Я же тут же догнал Ферстапина, опередил его, и все. На этом моменте я до Феттеля никак не мог доехать. Просто мы ехали в одном темпе. Как я и говорил, у Феррари был неплохой здесь почему-то темп. Ну да ладно. Собственно, пит -стоп. Это то, из-за чего у меня сгорело в этой игре. Во-первых, сам питстоп, я въехал в него просто идеально, рассчитав точку торможения. Потом мы задержали еще Мерседес. Что еще лучше, потому что мы могли его еще догнать. Но то, что пройдешь сейчас. мне послали резину и меня просто не выпускают. Меня задержали. Меня просто прошел еще и Verstappen, но при этом меня могли выпустить перед Феррари. Должны даже были выпустить. И просто игра не дала мне этого. Почему в этой гребанной игре до сих пор нету нормального ручного питстопа полностью? То есть почему я должен только. Как выглядит ручной? пидстоп здесь ты должен просто сбросить скорость до таблички до указанной там 60 или 80 километров и все дальше игра автоматически делает все за тебя почему блин почему нельзя сделать нормальный ручной пидстоп где я должен буду сам въехать на свое место где меня обслуживают я могу сам выехать потому что я бы никак не помешал этой Феррари при выезде при своем выезде окей потеряв на этом кучу времени потому что ферсапен тут же отъехал от меня на 2 секунды и догнав два Макларена, которых, которые уже были пройдены, Ферстаппин благополучно. И самое главное, что я в андорну с помощью до прямой. Причем мне уже был пофиг на эту гонку, потому что, ну, просто мне игра подосрала дико. Догнал потом Ферстаппина с Эриксоном, которым, которого он почему-то так вот долго мариновал, но и по итогу кое-как прошел. Тут же и я подключился к этой борьбе с Эриксоном, перекрестил кое-как траекторию, ну и, соответственно, его спокойно прошел. Заверстайпин тут же пристроился, напрямую все-таки у меня мотор, пусть Мерседес. и также у нас офигительная динамика, я спокойно напрямую еще до конца, это прямой начинаю его опережать. получая также ДРС от него. Ну и выхожу на старцовичную прямую и спокойно с ДРС начинаю пытаться догонять Феттеля. Но я его не смог догнать. Даже к концу гонки. Никак. Просто никак. И все. По итогу что мы имеем? Просто сгоревшую чертям жопу мою после этого этапа, потому что то, что я увидел на пистопе, ну, у меня просто прорвуло жопу, потому что, ну как так можно, блин господи. У меня просто из-за этого всего просто, ну, гонка пошла не по тому руслу, которому должна была пойти. Да, я не рассчитывал здесь в игре, потому что Mercedes очень хороший ТВС и в принципе у них будет очень хороший темп на этой гонке. Но, черт подири, я мог побороться хотя бы за подиум попытаться. Хотя да, у нас все-таки там рикардо финишил на третьем месте был на том пите и также на четвертом месте перевешил Force India, который тоже был на одном пите. Но Фетли там постепенно Force India догонял. Ну и опять же, я не мог позволить себе два софта на этом этапе, потому что у нас большой износ резины, с которым мы будем бороться уже. И, в принципе, у меня сейчас идея прокачки палиды следующая стала то, что в, в шасси мы берем только износ резины, потом забиваем на шести и просто приходим в двс, качаем двс, делаем все больше мощности, и за счет мощности выигрываем на прямых за счет хорошего динамик в поворотах и все мы выигрываем просто всех и вся да отличный план я думаю в итогу что мы имеем первое место Хэмилтон, второй вальтри ботса с третий долерик адарисес это идеально да, потому что они приехали на первом втором месте и заработали в общей сумме 43 очка в кубке конструкторов мы же с сиротким заработали всего лишь 9 и я приехал при этом тоже на шестом месте да пусть прорвался с 15 на 6 но могло быть намного лучше на этом этапе может было как-то побороться за подиум но опять же тут все началось с сорванной квалификации кубки за счете я пока отстаю от Хэмилтона 10 очков но это оставать такой себе начало этапа начало сезона, точнее но в кубке конструкторов есть такая у нас ситуация продолжится то что Сироткин где то опять будет в концепт финишировать я же тоже как то буду пусть и в первом приезжать но не всегда то мы навряд ли выиграем кубок конструкторов так что пока ситуация удручающая у нас Также не сделал Цель командную, потому что я не добрал всего лишь там 12- где-то 4 очка. Потому что я выиграл первый этап, мне надо было добрать уже 12, но извините, как бы хорошие задачи, да, которые легко выполнить. Я не спорю, да, это сложная задача. У меня стоит сложность сложная задача, но 37 очков, это на хорошем болиде, только если реально два этапа будут вот, приезжать только в хороших очках. все никак по-другому. По итогу качаю, как я говорил. Будем идти к снижению износа резины, поэтому берем снижение веса. Меньше будет весить, будет лучше разгон. Все. На этом, все. Спасибо, что смотрели. С вами был вархамер Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи. Пока-пока.